На, мы, на территории местной, местной администрации мы имеем право находиться. Мы пытаемся попасть в экмо. И именно представитель экмо должен нам тут что-то такое говорить. Нет. Нет, нет, я сейчас вызову полицию. Вы, дум, вы думаете, для всех угу. одинаково, а для в... вас? Нет, нет. я, я думаю, думаю, думаю, что для всех это одинаково, это а для ваших действующих работа. депутатов не одинаково, потому я что информация уже есть. Низ. еще раз ваш действующий Я депутат уже говорю. поднес на основании Низитесь чего вниз. на основании, вы на основании. да вы, вы препятствуете а, реализовать нет. мое избирательное право Нет, не да в том да Я именно нет. так нет. именно стоите, так нет. именно нет. так нет. вы стоите и препятствуете это вы вот нарушаете законы вы российской федерации миссия, вы не работает потому что на приеме сидят вы никаким не образом не относитесь до Юра к МО. Почему вы представляете интересы КМО? Кто я вам дипломатизирует? А Он почему вы меня тогда а вниз? Мне, извините, мне не о чем с вами разговаривать. Я думаю, для того, чтобы порядок был здесь. Порядок будет, вы если, вы будете... я... Значит, а порядок будет если вы будете Я, Значит, еще раз, порядок будет, если вы будете соблюдать законы Российской Федерации, которые вы сейчас нарушаете. Вы нарушаете законы Российской Федерации, и поэтому я вас призываю, поэтому вы обязаны поэтому не, не препятствовать проходу вниз, кандидатов еще раз или представитель председатель отсутствует на данный момент. Я я прошу, вы вас. Вы здесь панику панику, панику сюда вы. Вы начинаете выходить и кричать. Я тихо, Нет, спокойно поднимался. Значит, ситуация следующая: там а, вышел сейчас человек, значит, в принципе, вас никто не просит. Вы, не вы представитель запишутся, другого запишутся, что, представитель а КМО, к представители Мы записываем, где представитель КМО. Да, поменялось. Там действующий дипломат. Депутат пытается вы без очереди зарегистрироваться. Да, нет, да. Нет, вы, нет, вы, еще нас э, нет, водите сейчас заблуждение. Нет, нет, как официальное я лицо. Я не имею. Кто там, что там. Я а вот, да, давайте, давайте я вы, вы вызывайте представителей полиции. Вызывайте представителей полиции. Я сейчас вызову представителей полиции. Вань, набери, пожалуйста, 112. Я предлагаю вас, вам... Вы не, предлагаю. не имеете права вмешиваться в работу в избирательной комиссии. В не в работу. Вы Я вмешиваетесь не в работу и Я препятствуете мне, мне реализации.